Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Так, сегодня у нас танк 10 уровня, кран-вагон, давненько что-то его не было Карта Ласвиль, игрок Войтан Не получается пробить Т110Е3 Еще два снаряда в барабане Второй неудачный выстрел. Прилетает в чемодан, но всего на 17 единиц урона. Да, три арты, конечно, будет здесь жарко. И все три стреляют сюда. Мне кажется, лучше отсюда сваливать. Чемоданы летят один за другим просто. Ну, союзная арта тоже не дремлет, но она здесь только одна. Две другие уехали, и у них просто нет возможности стрелять в этом направлении. Да, эту гору не перекинуть, но если вот на мини-карту посмотреть, они там справа находятся. Поэтому здесь, конечно, у противника преимущество в плане огневой мощи. Закидает своими фугасами. Кранвагон пока не знает, что делать. Вперед здесь 705, 60 ТП. Вот у кранвагона появилась возможность кого-то пострелять, наконец-то открыт урон 481 единица есть. Ну и вперед, пока Т110Е3 на перезарядке. от выстрела оттуда со снаряда положиться в землю да так сделал доворотик вправо счет пока что 1-2 заканчивается третья минута здесь не поделят да, кто где, кто куда будет выезжать Уликран вагона здесь хорошая позиция, конечно. Башня у него, в принципе, непробиваемая. Еще и в крышу 110-го. Все три снаряда, весь барабан с уроном. Там 705-й, по-моему, сейчас в ангар скоро отправится. Да, вот втроем. Нет, вчетвером там еще, сорил на миникарту 268-й подъехал. Вот, ну, не сказать, да, что здесь преимущество. Ну, вот сейчас минус удус. Я хотел сказать, численного преимущества не было. А противники так активно отступали. Счет, 3-6 там в городе. Все плохо, правый фланг уже сейчас выйдет к базе. Да, выглянул, выглянул, АМХ-50Б. Не знаю, успел он выстрелить, я не заметил, Прям быстро он отъехал. Но на чё ещё рассчитывать, когда ты на картоне? Надо играть крайне аккуратно. Так выглядывать. Минус 705 Третий уже уничтоженный противник на счету кранвагона. Все, здесь остался арта 60 ТП. Надо быстренько 60 ТП разбираться. Ну и с артой, естественно, тоже. А, перед смертью все-таки кинул он чемодан. Почти на полтысячи. А, там еще и стервы сидит. <с evaluated> Получает. Один, один выстрел с пробитием, с пожаром, и. Горит стерва. Не знаю, да горит. Нет. Нет, остается у него там какие-то сопли. Счет 6-10. Минус 60 ТП. Ну и так, выстрел по кустам в направлении стервы. Но ну и стерва уже, по-видимому, откатилась. Ну что Втроем против восьмерых. Ну а тарты там уже пользы никакой. Мне кажется, ей жить осталось несколько секунд. Такое видно было, да, так? Фу, полетел, бац, нету. Внимание, Несется там ЕВР. Тут еще выкатывается ДВП. Ну, Минус еще один противник. 60 ТП там смог уничтожить ЕБР, все-таки не получилось у того проскочить, да, то тоже мог тут начать кататься кругами, как раздражитель. Два противника на захвате. Если решить захватывать до конца, то все уже вернуться ни, ни, никто не успеет. Остается 12 секунд. 10, 9. Да, вот в чем минус у кранвага это очень хреново поднимается ствол. Промах по Борсуку. Второй снаряд тоже промах. Все на КД. Повезло. Кто-то из противников все-таки съехал. Захват. счет 9-13. Разрядил. ТВП-шку барабан 60 ТП, у того остается очень мало единиц прочности. Гранваген, по-моему, скоро останется в одиночку. Пока что против шестерых противника. Успеет? Не успеет. ТВП забрать Гранваген до того, как он уничтожит последнего союзника. Не успел. Здесь, ну. Отчасти повезло, да, гуслю там сломал ДВП когда прыгал с горки Так бы он успел уехать, конечно Ох, здесь опасно <с> Успевает, успевает кранвагон от откатиться За камушек вы Выезжала там я к ПЗ Барабан на перезарядке Все, полный барабан ну, здесь пока что в относительной безопасности кранвагон находится. Есть, готов гриль. Не жалко было золото на гриля тратить, да, там? Вон, как раз три фугаса есть. Все, со всех сторон тут. Тут стерва, там яга. Бежать некуда. Не отступать и никак. Есть, стерва готова. Яга осторожничает. Есть пробитие. Раз. Два. И бежать. Ну что там? Му прострелов. Нет, и чемоданы не летят. Если по арты прострелы были, то все уже. кранваген мне кажется, не желез. Вот, пожалуйста. 294. Яга фугаса, мне кажется, может кранваген вообще добрать без проблем. Танкует, куда яга, куда ты стрелял и неужели в башню попал? 69 единиц остается. Прочность у яг ПЗ. Да, лучше убежать, не ждать перезарядки барабана. Чемодан на 185. Кранваген почти уже в ангаре. Танкует очередной выстрел от як ПЗЕ 100 Сразу барабан на перезарядку, базовые снаряды. Ну, а смысл на арту тратить золото. Так, одна арта на базе. Так, надо осторожно, может и чемодан прилететь. Не может он, скорее всего, прилететь. На кранвагон сейчас ну, уже вышел из засвета, наверное, но... Арта промахивается. Ну, попадает там куда-то в горку. Ну, теперь спрятаться, спрятаться! Блин, еще арта. бат! Быстрая, может убежать куда не заныкаться. Да, тут для кранвагона весь бой прошел вот на этом вот пятачке небольшом. 10, 10 уничтоженных противников Причем урона, ну, конечно, все равно много Но не так, да, как смотришь там по 10, по 12 тысяч бывает Здесь 7770 семьдесят пока что Ну, если удастся обнаружить и уничтожить арту, будет еще Да, вот двоякая ситуация Можно попробовать поехать встать на захват Но главное, чтобы арта не сделала это быстрее Ну, у кранвагона, в принципе, да, если что, времени доехать до базы должно хватить. Если не ехать, вот, к примеру, не здесь, да, вон по той вот, не по этой вот ущелье. А вон там. Вдоль прудика, короче, вот. Все думал, что сказать. Ну, или скорее, даже не прудика, а озерца. Все есть. Кранвагон встает на захват раньше. Арты. Уже хорошо. Прошло. Да, 10 секунд, теперь уже, если что, если арта вдруг тоже на захват встанет, ничьи не получится. То есть она не успеет подхватить никак. Ну, у арты, да, искушение есть. Он знает, что у кранвага на прочности там есть шанс его уничтожить. Арта, я думаю, попытается это сделать. По крайней мере, должна. Да, только какой смысл, да? Ну, два варианта, либо на угадку накидывать в надежде попасть либо ехать просто в наглые борда пока не делает ни того и ни того стреляет не стреляет и, ну, и не едет соответственно остается менее 40 секунд меньше 30 арты по-прежнему не видно. Ну, не может же он просто сидеть в кустах и ждать. Нет, приехал! Приехал! Отлично, промах. И теперь дело за кранвагоном. Раз, пробитие, два пробития. Ну, странно было, если он не пробил. Ну, хотя не странно, всякое бывает. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.